Я молоток, я с тобой войду на рин краснорас и тебя пробью кабину, встану, даже если ударь в спину, когда будет лететь мой лук, от а тебя в лес, ты увидишь только паутину. А когда ты будешь выруби на пол Я включу свою турбину и снесу тебя как банку из-под пива. Пау, пау, Wow, dish, dish, FALF стояли за гаражами, стенка на стенке Ты плюнул мне в лицо, ну а я пошел тебя месить Ты мусорнулся, накатал на меня заяв Ну ты конечно мусорная криса Но то, что я не виноват, доказала экспертиза А ты прифани, что это я Ты мне пред никто и ничто, понимаешь? Понимаешь, Я надеюсь, понимаешь Я молодокин, с тобой выйду на ринг раз, раз и пробью тебя кабину Встану даже если ударишь спину Когда будет лететь мой от тебя в лицо Ты увидишь только паутин Когда ты будешь вырубить наполовину Я включу свой турбин И снесу тебя как банк из пива fish <laughs> doodle <laughs> cool.